Есть ли стабильность в криптовалюте призм? Если слушать хейтеров этой монеты, то нет. Но команда продвижения призм решила более детально изучить вопрос и высказать свое мнение по этому поводу. Ссылку на оригинальный материал я оставил в описании. Давайте обратим свое внимание на то, что происходило в мире за 2022 год. Вот немногие факты. Скам луна на 40 миллиардов долларов, крах FtX на 10 миллиардов, отток 81 миллиона долларов из российского фондового рынка, падение капитализации крипторынка почти на 1,5 триллиона долларов, Европа оказалась в ситуации энергокризиса, ФРС задушил рынки своей жестокой политикой, фондовые рынки потеряли 40 триллионов долларов, а также все последствия геополитики, ударившие по многим видам бизнеса. А что происходило в Призм? Стабильная цена последние два года, абсолютная безопасность своих средств при условии соблюдения правил хранения, своего ключа от кошелька и постоянная работа команды продвижения с которой вы можете ознакомиться все также по ссылке из описания так что весь мир на себе проверяет разные места хранения своих средств тема о децентрализованных способах хранения начинает набирать свою актуальность криптовалюта в этом плане работает но далеко не вся и речь не о холодных кошельках в различных приложениях а именно о хранении средств на личном кошельке с прямым доступом в блокчейн те, кто уже давно в криптовалюте призм, проверили на себе ее надежность. Теперь нам осталось самое непростое, но возможное – донести эту ценную информацию тем, кто еще не знаком с призм. Тот факт, что криптовалюта последние два года держится примерно в одном ценовом диапазоне, сообщает нам о ее стабильности и возможности сохранения своих средств как минимум, и даже увеличения их с возможностью повлиять на это своим трудом. Что значит повлиять на это своим трудом? Это принять меры для того, чтобы криптовалюта стала более известна, новые люди ее изучили, построить собственную структуру в монетах и многое другое. Если вы маркетолог, любой IT-специалист, менеджер, блогер, предприниматель, умелица изготавливаете что-либо своими руками, вы можете повлиять на развитие монеты призм и своего капитала в ней. Это может сделать абсолютно каждый самостоятельно или став частью команды продвижения. Призм. Ну а лично ты поможешь продвижению криптовалюты призм, если поставишь этому ролику лайк и напишешь комментарий.